что нужно для заработка на партнерских программах. Здравствуйте, с вами Константин Донских. Досмотрите это видео до конца, и у вас будет пошаговый план действий. Короткий экскурс. Партнерские программы. Это форма сотрудничества между продавцом и партнером, где партнеру выплачивается определенный процент за привлеченный по его партнерской ссылке клиента. И вот перед вами сейчас примерно схема действия партнерского маркетинга. Итак, пошаговый план заработка на партнерках. Сейчас за 9 шагов мы разберем всю стратегию целиком, а в следующих видео каждый шаг будем разбирать более подробно. Шаг 1. Определяемся с нишей. Ниша – это понятие, подразумевающее аудиторию, с которой вы работаете в конкретной теме. Будет прекрасно, если вы сами разбираетесь в этой теме, развиваетесь, обучаете, можете дать совет помочь. Тема должна быть вам интересна, она должна быть вам понятна, востребована аудиторией, вы должны уточнить, есть ли поисковые запросы, блоги, сайты, реклама, конкуренты. Вот перед вами примеры ниш. Инвестирование в криптовалюту для начинающих, английский для путешественников, удаленная работа для мам, компьютерная грамотность для пенсионеров, привлечение трафика для инфобизнеса, аудитория инфобизнесмены, которым нужен трафик. Шаг 2. Создание своих площадок. Чтобы общаться со своей аудиторией, выстраивая доверительные отношения, нам нужна какая-либо платформа. Таким местом для общения в онлайне может быть блог, паблик или личная страница ВКонтакте, видеохостинг YouTube, TikTok, Like и другие видеохостинги. Свой канал на Яндекс.Дзен. Третий шаг. Это выбор партнерки. Здесь необходимо опираться на следующие критерии: классный автор. Классный автор – это мой термин, поэтому навряд ли вы где-то его что-то найдете. Здесь обращаем внимание на порядочность, популярность, компетентность автора. Учитывайте его отношения партнерам через отзывы, а также как он преподносит свой материал подписчикам или клиентам. Понятная речь, тембр голоса, доступная подача материала. Зачастую многие авторы даже предлагают своим партнерам готовые рекламные материалы. Для начинающих партнеров это большое подспорье. Второй критерий – это размер и порядок выплаты комиссионных. Обычно это предполагается от 20 до 50% от стоимости инфопродукта. Третий критерий выбора партнерки – большая линейка продуктов, курсов, тренингов от бесплатных до дорогих. Четвертый шаг создания полезного контента. Нет смысла предлагать человеку сразу в лоб купи. Сейчас это так не работает. Так что же делать? Предложение партнерского продукта должно выглядеть в виде дружеской рекомендации. Такая рекомендация может быть в виде обзора продукта или отзыва о курсе или книге. Я читал, мне понравилось. Если вам интересно, могу подсказать где найти. Многие такие рекомендации делаются в виде занимательных историй. Называется сторителлинг. Пятый шаг. Составляем портрет целевой аудитории. Это нам нужно, чтобы точно знать, кому и что предлагать. Необходимо составить образ или еще говоря, аватар идеального клиента. Кому делать такие рекомендации? Конечно же не всем, а только тем, кому это интересно. И таких людей, имеющих конкретную заинтересованность, мы называем целевая аудитория. И чем больше критериев для его описания мы сможем выделить, тем горячее будет наша целевая аудитория, готовая выхватывать из рук наше предложение. Вот примерный, но не окончательный список таких критериев. Это пол, возраст, место жительства, условия проживания, где и кем работает, сколько получает, что его волнует, к чему он стремится, чего хочет достичь, от чего хочет избавиться, как проходит, проводит свободное время и так далее. Шестой шаг. Настраиваем сбор своей базы подписчиков. Подписная база или база подписчиков это люди, которые подписались на вашу рассылку и готовы получать и читать ваши письма. Сначала мы собираем свою базу подписчиков, затем рекомендуем им, причем неоднократно, различные инфопродукты от различных авторов. Не купили сейчас, купят позже. Главное, чтобы, что наши подписчики всегда с нами. И мы в любой момент можем прислать рекомендации без дополнительных затрат. Седьмой шаг это привлечение трафика. Трафик – это поток посетителей, привлекаемых вами на свою страницу, подписки или на партнерский продукт с помощью различных способов рекламы. Привлечение трафика может быть бесплатными способами статьи на блоге, посты в соцсетях, видео на ютубе, TikTok и так далее, и платными способами – реклама в RCA, таргетированная реклама, баннерная реклама и прочее. Смысл этого это выстраивание доверия с подписчиками. Общаясь со своей аудиторией, надо в ней видеть живых людей, и подписчики к вам должны относиться также. Делитесь с ними мыслями, переживаниями, привлекайте к обсуждениям постов, статей, событий. Старайтесь всегда отвечать на их вопросы и комментарии. Чтобы по вашим партнерским рекомендациям покупали постоянно, а не от раза к разу, необходимо построить со своими подписчиками доверительные отношения. И последний, девятый шаг. Мы Масштабируемся. Ищем новые партнерки, подключаем другие виды рекламы, изучаем новые тенденции в вашей ниши, привлекаем новых подписчиков. На этом все удачи, подписывайтесь на мой канал, а также скачивайте книгу по ссылке внизу описания. Семь шагов к созданию автоматического дохода от 150 тысяч рублей в месяц.